Мололую руку, получается, вот. с того момента вы не ходите. Нет. <звы> Железки в ногах. Ага. Когда меня щибли, от страха пробил лицо. <звы> вот он ехал по этой стороне. Я стояла на левой стороне, и он меня еще протащил в свою сторону. Раз... Видишь, <звы> что есть <-то звы> сделал и сразу пальцы разошлись. сколько лет? Пятьдесят да. пять. Дтп произошло два года назад. До да, двадцать октября. Диагноз какой был? Какие операции перенесли? Только идет. Железки в ногах. Да, пластин. ага. пластины где? В коленных суставах или бедренных? Щек... Да, а, получается зажала панель приборов или педалями? Нет. Наехал на моей ноги и ломала все. Да. А, не в машине была? Нет. А, не в, это не в, пешком шла. Я стояла, вообще стояла, и он на меня наехал. В левый бок ударил мне, и я не помню уже ничего. Бедренный таз да. э, с, раз, тоже? Металл есть? Нет. Ничего нет. Шейку То, бедра ломали? Ничего не ломали. Ничего не ломали. Ничего не ломали. Так, э, правая кисть у нас, покажите, работает Нет. Правая кисть висит. Правая кисть не работает. А локти нормально? Локти Можете локти покрутить? Нормально. Да, ну нет, не нормально, письма я вижу. Письма. Это на него упали как раз, да, получается? Да. Ага. Так, дальше у нас э, за два года э, ноги совсем не функционируют, но боль чувствуете? Боль чувствую. Когда операцию сделала, вообще боль была. Ну, это понятно. Э, произвольно ночью поднимается нога, вы говорили, ну, да? Зачем ночью? Не ночью. Просто а прям вот может выпрямиться просто и все, да? она может сюда сдвинуться, может раздвинуться, все, что хочет. Чувствительно, хоть какая-то в пальцах есть ног? Да, маленькая есть. Когда вот она. И, и когда щекутишь ног, она начинает работать. Ну вот, вот сейчас трогаю. Эх, ты спазм какой, да? Сейчас болезнь есть? Это-то пробегает только по ногам. Ага, здесь. Ага. Указать. Здесь. Здесь тоже. А я. Ага. А я. почти не сжимаю. Вы делаете. А. Я простути немножко здесь. Ладно, двигайте. Ах, малыш. А. Как воздух заканчивается, звоном набираем. Зубов нет. Зубов нет, что? Ч! Обращаем внимание вот на эту часть. Позвонки здесь сломаны. Они должны быть правильной прямоугольной формы. Здесь пошла сакрализация, срастание позвонков. Дисков ни одного нет. 100% дисков высохло. С этого ракурса мы видим канал спинномозговой. Вот она как раз, да, то есть пролом самого позвонка идет. Здесь позвонок конусовидной формы, то есть вот этот компрессионный перелом. Он перелом со смещением да а, видите здесь позвоночный канал есть здесь есть здесь дальше идет сколиоз и вот как раз у него один уголок скошен ну я хочу сказать это, это не запредельное, то есть мы видели и гораздо хуже ситуацию вот вот он как раз сломанный позвонок а, видите какой пролом идет они а здесь уже он конус видной формы. Это вот компрессион, последствия компрессионного перелома. <музыка> страшно? <музыка> 네, не страшно, а что я уже привык А, бьют часто? Да, да у <музыка> нас часто бьют. <придет>. <rose> <музыка> Нет, я чувствую, что вы трогаете. Чувствуете, что я трогаю? Да, но я не чувствую, что там можно. Видох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. выдох. Смотри. Вдох Вдох Да. Да. Да. Круснул. А. Угу. А. Вы Нет. Ой. Хрустит. Хрустит. А. А. Уши мои хрустят. Уж ну, Что мои хустят? А ч держишь? А что Ой, я хруст... а что, I'm not gonna... Чуамуна? Нет, не умер Куда-нибудь отдает, куда он за сколько месяцев образовался пролежен? За маленький срок. Буквально за месяц полтора. У меня рисунок получается без левой стороны была ломанушая. Правая. Почему? Если у вас правая рука отказалась, такое не может быть? Он значит левая. Лево отвечает за правую, правую, за левую. <связь> Горят ли они не меряю, не, не, не, не, не. не то горят, не то не верю. Импульс пошел. Вдох. Руки туда, руки, вдоль одну, сюда, а... сюда, сюда. Держите, вдох. А. Вдох. Фокс. Фокс, кит. Тут тут сейчас удали вот здесь чувствовали что-нибудь? Нет. Нет? Нет. Norktasa gerqize poured also начинай там с вами, да? Вдох, выдох Веса за шевели везде Отдох Должна Вдох Сплатная? Нет, Вам бесплатно? Зову, да? Плесничная Да, не дает, руки ставит, еще раздвигать, раздвигать, вынет, что не говорит. Меня с Что говорится? Меня говорит с женой. Она в тетюшку на пол шел. Соседняя загидывая, да? Все, Все. Все загидывая, да? Что говорили? Ложь, ее денег много, да? Вы у нас прошли 7-дневный курс, выяснилось, что у вас был инсульт. Инсульт был когда? Тут же. А, то есть это было все в процессе. А да. вот авария, операции в какой момент? Вот 5 дней не помню, что было. Ага. Потом сказали, что у меня был инсульт, ага. когда меня сшибли, от страха пробил инсульт. Семь дней мы вас растягивали на аппаратах. Потом, значит, мы работали весцерально. Молодец, очень сильно. Тяжеловато было дышать, когда прорабатывала Венера Еврагину. Да? Да. Потому что вот эмоционально было тяжеловато. Сначала, да. То шла по дороге сбила ее единственную, сбил машину. Хотя шла с кем-то, да? Стояла. А, стоял просто стоячий. Ну, вот. Просто стоял. Просто стоял. Удар был... С, с этой стороны? С левой был, стороны да. в бок. Перемолола руку, получается, вот эту это, да? в стекло. Вот это, да, рука влетела в лобовое стекло, в ага. локти. Ну, то есть перелетела. Ага. Да, туда скатилась, и видно, он меня еще протащил. На... Вот он ехал по этой стороне, я стояла на левой стороне, и он меня еще протащил на свою сторону. Возь... Он вот так вот не уехал. Пьяный, не пьяный был? Пьяный. А, пьяный В был. ноль. Понятно. С того момента вы не ходите? Нет. Нет? Нет. Здесь? Вот здесь стрелял в позвоночник. Здесь? Есть. болезненно она? Нет. А этого было как-то его раздражающая, да, было? Сейчас не такая болезнь. Нет, просто шевелится. Ага, здесь? Здесь нет. Шевелится именно? Вот здесь. Шевелится здесь. Отлично. Позвоночники. Связь есть. Здесь? Нет. Понятно, что девочка взрослая и за годы еще накопила много всего. Мы, конечно, это тоже устранили. Вот. Рука все время была спазмирована. Сейчас начала распрямляться. Да. Ага. Начала распрямляться. Начала расправляться, да. Ага. Мышцы у нас абсолютно расслаблены здесь. Угу. Да? Да, это была напряженная. Угу. Ну-ка, уж что у нас? <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> ага. Не идет у нас пока еще, да? Ага. А вы со мной деретесь, потому что... Нет. Да. Видишь, то есть сделали, сразу пальцы разошлись. Понимаешь? А поработали сколько стало? Да? 4 секунды, 7 секунд. Пальцы разошлись, сразу нервная система расслабилась. И с утра, ну не с утра, а в любое время. Кстати, все тоже можете. Движение вот. Да -да -да -да. То есть прорабатываем суставная гимнастика. А можете вот так сделать себе? Отлично, отлично, шикарно. Вот сама себе и делала. Прямо по суставам. Да, это не могу? Да, все, а сейчас придет. Да. Лицо ясное, глаза ясные стали. Да, желтоватые были. Сейчас вот за неделю ушло. Блин, да. немножко снизился. Они вот два года даже. Вот, у нас даже не метали, что у них челюсть. Да, да, да. Мы челюсть поставили. Челюсть поставили. И, да, и хрустеть тут... перестало. Шея перестала хрустеть. Вообще она... в голове перестало шуметь. Шум в голове ушел, отлично. Угу. Раньше вот, я ее сгибал, они могут опять. А сейчас вот я его не поставил. То есть вы раньше сгибали ноги, они могли выскочить, правильно? Да. Они да. неуправляемые были. Неуправляемые. А, а, сейчас, шоу а шоу. сейчас они подаются, и они спокойно я работают. Я могу садить, она мог сидеть ровно. А раньше никогда не было. Гуляли, гуляли. Нет, не а еще, вот вы говорили, что ночью у вас раз, и как-то они подергали. Сейчас вы говорили, одна нога была, она сама управлялась, могла повернуться. Ну, вот вчера лежала, обе ста стали обе работать. Знаете, что мне понравилось? Мне понравилось, что вы не сопротивлялись. Мне, мне понравилось, что вы, э, вы нам помогаете, потому что на самом деле. Наша работа – это 30% успеха, а 70% зависит от вас. Если человек хочет жить, мы сможем помочь. Если он жить не хочет, мы не сможем. Ну, никто не сможет. Понятно? Мне нравится ваше жизнелюбие. И это, это на самом деле всем пример. Вот так вот, да? Что как вы два года боретесь, для меня, конечно, это огромное вдохновение. Спасибо вам за такое вдохновение. Ну, давайте. Доброго пути вам. Спасибо. Давайте, Спасибо. доброго пути.